Всем привет, ребята! Продолжаем прохождение игры нужных Империй. В предыдущей серии выбили лук. Зачарованный ветер. Сейчас посмотрим, что он будет способен. Самое интересное, самое интересное, потому что это модификация, это необычная игра, в которую я играл раньше. Соответственно, для меня это тоже что-то новенькое, что-то новенькое. Поэтому продолжаем зачищать Шамбалу, остров, на котором мы находимся, чтобы добыть э, очередную жемчужину. Предпоследнюю, кстати говоря. Потому что первую мы уже забрали у механика, вторую мы. А чего обычный лук? Ничего, разницы никакой, не только стреляет быстро. Обманули, что ли? Обманщики. Ребята, обманули, походу, с луком-то. Так, а здесь мы уже были. А, здесь второй проход к этому месту, да, у нас? А мы... Давайте по кругу сейчас все зачистим здесь, и все будет ништяк. Паучков много. Вот этого здорового чувачка. А что-то нифига от него никакого толку-то нет. Я бы не сказал, что он прям... Не, стреляет супер быстро, вопросов нет он просто... Но я бы не сказал, что прям что-то такое колоссальное. Отправляем ребят, чувачка туда воевать. Шлем орла, еще какая-то добыча. Блин, слушайте, нам уже мастерскую артефакт, походу, бежать надо. Так, при... На... призвать насекомых. Давайте скор... сила так повысим. Слушайте, я думал, он написано что замедляет скорость передвижения. Скорость... А, 10% и 5. Ну, то есть это не супер много, как бы. То есть, скорее всего, не, не сказать, что прям там что-то такое. Сверхкрутые показатели, правильно? <коспаливание> так, молнию. Застопим его немножечко, а то он что-то больно шустро летит Так, и давайте-ка шар, шар уж больно хорошо снимает О, Зелье берсерка, да вы меня без ножа режете Мне что выпивать, мне выпивать уже нечего, ребят Чего вы со мной делаете-то? Скорость атаки 10, давайте вот эти зелья повыпиваем тогда Что с ними делать? Нафиг не нужны получается, в большом счете. О, атакуйте пауков Ух, нифига, у нас пауков-то Целая армия Так, там какие-то ребятские стоят <coughs> Ничего с ними... А, вот Какой-то диалог есть Ой а чё... У тебя, незнакомец Помоги Что случилось? Мы умираем от жажды Вода кончилась она из зелени, на страже нам не отдали. Прошу тебя, смеюсь. Ну есть вода, я ж как раз взял предыдущий. Вот вода. Пейте сколько душе угодно. Спасибо тебе, воин. Ты спас нас всех. Если бы мой народ было так же легко спасти. Прости, что мы не можем помочь в твоей беде, но послушай, за этой скалой есть груда камней. Я видел, как жрецы прятали туда что-то. Может быть, ты найдешь там что-нибудь полезное для себя и своего народа. Руда камней за этой скалой. Я что-то не видел особо, что там что-то было бы. Так, пошли в мастерскую артефактов, добежим, ребят, потому что, Ай, блин, а что не атакуем-то? Я не понял. Ого. Нашу да, проиграют здесь на самом деле. Потому что те взрывами их просто добьют. Вон, смотрите, даже я вам помогаю взрывами. А, нифига, наши выжили. А, их больше просто стало, понятно. Май маленький остался. Так. Получается, пошли быстрее до мастерской артефактов, добежим. Почему странно, он выбирает не этот путь. А куда он бежит? Непонятно, как это он. Траектория... Побега его Нет, давай-ка здесь, молодой человек Мы здесь пройдемся с тобой, давай-ка О, библиотека, ребята Тут же библиотека еще оказывается Так, а мы тут с грибами Ничего не пропустили? Или что это такое вообще, непонятно Я бы сказал, что это грибы Пишите в комментариях, что это вообще такое растет Я всю жизнь думал, что это грибы, только сейчас задумался Это ж как бы мир-то волшебный то есть, соответственно, здесь-то фиг знает, что может расти Так, мы продаем вот эту всю фигню нам ненужную Что мы тут можем себе, для себя получить интересного? Наверное, ни нихрена особо-то Не, ничего интересного Куча всяких магий, но мне она не нужна Я не хочу ими пользоваться Так, тут мы ничего не пропустили а Вроде нет А скала, это как раз за ними где круто камней, чего кто-то прячет Не вижу ничего Ой, какая же здесь огроменная, ребят, территория Огромная Нам надо все... Вот, да, вот и, кстати, главный вход В универсал Короче, нам надо зачистить тут все вокруг Кроме пока Самого входа Кстати, он у нас дальность не дает Ну ладно, я думаю, мы без дальности обойдемся Так, все это мы продаем За ненадобностью у нас 73 тысячи 73 тысячи Золотых монет Это же про... Ух ты, ёлку 200 урона, синий дракон Ну, слушай, не, не сказать бы, что он такой сильный-то Жирный, очень жирный На него магия, наверное, не действует Не действует магия Скорость атаки бешеная Ну, нет ты, ты, ты Тебе не выиграть Вот еще магия у тебя и привет А, слушай, нифига не, не, не, все Драконии перчатки Хорошая попытка, но нам они не нужны Ну, давайте подойдем попозже Мы сейчас тут Сначала закончим Сфинксов почистим Опыт у нас все-таки как-никак идет Потихоньку, помаленьку Очень сильная защита у них, конечно 80 Охренеть Но скорость атаки у нас просто бешеная Это факт Сколько атак? 300, ни хрена себе И 300 торопящих, вот сколько они по мне сейчас Не попал, походу Ой, не того Ни хрена себе Да, блядь, вот эту хуйню надо атаковать Сейчас не попал Ну-ка, попадет Хочу посмотреть, сколько хп отнимется 300, 300 хп отнялось Так, восполняем Прочность Даем вот сюда вот заклинание Стоп, стоп, стоп Нет, давай-ка всех заагрим сначала Вот а, вот а. Хорошо Атакуем И вот сюда бросаем Б. Мало, да? Еще Вот так вот. Просто трэш <с> Армия пауков Это же просто капец так, ману поднимем. Так, есть контакт. Что тут у нас интересного? Есть ли вообще? Ну, такое место охраняла такая армия. А, а туда попасть нельзя. Кстати, здание подсвечено красным. То есть, типа, здание... А знаете почему? Ребят, я вам сейчас сполирну немножко. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Но и надеюсь с пониманием. Красным подсвечено. Потому что в этой версии добавлена новая... Фракция Ну не новая фракция, то есть новые Здесь есть как бы креальцы, механики Нежить и эльфы Но в этой версии В этой волшебной, красивой версии Добавлены не только они Так, подожди Что-то хочется вот под сфинксом вдарить Вау, всех положили Вот это я понимаю, шик Так, атакуем, вперед идем. Слушай, они хорошо нарезают то пауков. Вау, 45 здоровья берем. Охренеть. Охренеть, ты смотри, чё, что сделали. Вот это да. Да, паучки, это тема. Самое удачное, короче, приобретение у нас это вот эти пауки. Это просто жесть. Так, зачистили, да? Да. Идем дальше. Так, со входом главным разберемся попозже. Давайте сначала зачистим все остальное. Продадим ненужные, кстати говоря. Давайте, прод... я не знаю, там что выпадет, не выпадет, но лучше продать сейчас. Чтобы потом не париться, не думать об этом совсем. Так, вот это нам не нужно. Все, отлично, пошли. Да, что-то я немножко разочарован в плане параметров лука. Но хотя бы здесь не скорость атаки минус, а еще и плюс даже дает То есть плюс 60% суммарно, по-моему, да, получили мы скорость атаки Это прям замечательный показатель Так, убиваем всего дракона, дракон быстрее От Финкса убежать можно будет, если что Первый готов О, это просто бешеная атака кто там что сможет сделать вообще без вариантов. Что-то нас обманул, короче, крестьянин, походу, да, что что-то кто-то прячет за, -за их э... за, -за, за их пещеры Где? Вот они. Вот что вот тут? Тут хрена нет. Если он про это сундук... А, можно он про это сундук, кстати, говорил. Ну, тогда понятно. Ну, нам не нужен минотавры. Огромные, кстати. Ну, это, кстати, вот по походу те минотавры. Тут, короче, вход второй, я так понимаю. Так, мы здесь вроде как везде все обошли. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Тут больше ничего. Все. Соответственно, мы сейчас зачищаем вход запасной к минотаврам. Ой, к Универсал. Второй вход. Черная дверь, так сказать. И потом зайдем с парадной. минотавров до задницы просто тут. Кстати, нихуя себе, они жирные. И сколько атака? 300. Охренеть. Ну а скорость атак какая? Мимо. Хорошо. Мимо. Ништяк, слушай, так это прям ништяк. Ага, есть слабые есть сильные минотавры, ясно Так, здесь какой-то коридор все пустой, да? Все отлично, пошли Драконы А, кстати, вот и вход Мы, понятное дело, туда входить не будем Мы сейчас все зачистим здесь А что за? Ой, дракон так себе Не сказать, что прям сильный Слушай, как хорошо у нас паучок-то да? Так, сюда мы входить не будем Ни под каким предлогом, понятное дело Хорош Еще и второго паука получили Так, вот этого мы отсюда сейчас отшарим А, ну он вообще тоже какой-то пустой Ой, сколько их там, ни хрена себе. Так, идем сюда тогда. Нужно убивать вот этого. А, кстати, этого достанем отсюда? Не, не достаем. Трена слишком большая, да? Ну-ка, подожди. Во! Ой, хорошо, слушай, он батится Это там вообще замечательно. Но вот это я понимаю. Ой, здесь их можно вырезать спокойно. Ой, ёлы-палы вдвоем забайтились. Вот это прекрасно. Мы сейчас тут их и остановим. Это сильный? Это сильный. Минус один, капец, ты посмотри. Так, они же меня, они меня видят. Ой, как далеко взорвалась. Ну слушай, появились ради их вроде немножко. Немного им осталось жить-то, но при этом... Ой, блядь. Походу придется отойти, да? Ну-ка, подожди, давай-ка ему ледяно... ледяной херни навесим, чтобы он так быстро не, не валил нас. 500. Триста Не убьет же, не убьет Ух Но было близко, было очень близко Прям было, да Могли умереть Еще один готов Так, ну паучки туда сразу Бегите, а мы с Элихантом Немножечко здесь еще побегаем так, 400. Короче, можем тонгануть один удар только пока. Так что нам особо выпендриваться не стоит. Ой! Что-то быстро он отошел, я вам так скажу. Ну они еще... Он... Они... Нихрена, а си он валит их Капец, паучки максимально помогают. Вообще очень хорошо помогают паучки нам с вами. Паучки прям тема. Тема, тема идет сюда. Мы пока потихонечку маленько ХП восстанавливаем. Ой, слушай, а может нам тогда не надо, пока пауков-тагрить? Надо. Стоять, стоять, стоять. Кстати, магия установилась. Давайте хп восполним сразу себе. Ой, все. Benefits. Просто в секунду их разнес. Промазал, отлично. Промазал прекрасно. Попал плохо. <с> <fork> <с bracket> так, плюс паучок вперед. Байтить его. Так, половины хп почти нет. Отлично. Половины хп нет. Слушай, пока паучок байтит, мы просто его разносим. Не попал и поплатился за это. Отлично. Так, скор... силу атаки можно увеличить. Пошли. Какой-то проклятый... А, ну все, последние четыре осталось. Последних 4 паука. Ой, э -э -э минотавра. Так, стоп, подожди, а мы можем вот так сделать? Правильно? Стой. О, забайтили одного. А то у них больно сильные какие-то. Вообще он мгновенно выходит из этой фигни. еще плюс один паучок, во, Вот это полезно, полезно, очень полезно, очень хорошо. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Сейчас еще паучок появится, не не появился, появился. Но он меня все равно убивает, смотри какой настырный. Попал еще даже на тогда тебе молнии. Две пятьсот. Нормально. Сейчас мы тут его положим. Хорош! Слушай, как помогают, а? Смотри, просто все, всех развалили Так, тут все, да? Ну, ладно, тут дойдет даже Может ударит даже Даже ударил, все Так, лука брать с собой не будем, нам нужен главный вход а -а -а, Главный вход Короче, нам сюда, в любом случае Где-то здесь он был Вот тут, наверное, да Бежим сюда Нет у нас зелья скорости Нет зелья скорости Ладно, побежим Побежим так Так, здесь вроде все Запасной вход А, ну вот они, да, вот запасной сбоку А вот основной И здесь сфинкс и два дракона Три дракона угу. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют Против меня-то Такого-то вот мощного Охренеть, я бегаю. Ну просто нереально. Так, поехали. Чё у нас? 10 тысяч хп и защита 100. Вот это, блядь, прикол. А он еще и хилится. Замечательная новость. Давайте-ка мы его просадим. Так, вроде дали, хорошо. Отойдем немножечко от него. О, отагрился, хорошо. Половину сняли только, ни хрена себе, всей магии, что у нас есть, просто вдарили. Так, волна огня не особо интересна. Здесь она ему не подойдет. А, слушай, мы нашли походу место. А, нет, достает, достает собака все-таки. Сейчас повторим тогда. Давай еще раз. Два. Хорошо. Должны добить. 123 Двадц уровень. Сейчас посмотрим, за такого вообще дать должны, капец. Ни хрена не дали. А что за прикол? Чего ничего не дали? 800 дракон, это уже ни хрена себе жирные Он вообще умирать собирается? Собственно О, летят Сами, сколько урон-то? 250 Ну не падает Только ни хрена Ну нам-то на руку в принципе Давай-ка вот этого просадим Вот этого так добьем молния хорошо им обоим врезала есть контакт так входим в пирамиду эльхан входит в подземелье пирамиды так ребят добрались до пирамиды соответственно будем сейчас искать предпоследнюю жемчужину ах если вам понравился подписанный канал, прожимайте колокольчик, не забывайте ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте в Телеграме тоже. А я здоровья, любви, удачи вам желаю. Пока!